Есть такая поговорка, не делай людям добро, она вернется к тебе злом. Вот такой маленький пример, маленький. Вот. Вот смотрите, что происходит. В прошлом году э, приезжал ко мне покупатель, мой магазинчик. Э, ну, сказал, мне нужно цилиндр поршневой группу. Хорошо, вот я ему дал. Значит, что сюда входит? Поршень сам цилиндр колечки вот сюда потом прокладка сюда ну ну собственно и все вот цена вопроса 1000 рублей поставил все это заменил ну, потому что вероятно был износ большой вот и все стало работать значит проходит год в этом году снова приезжает что он говорит а ты, говорит, дай мне колечки. Вот сюда вот, колечки. Обратите внимание, что он приезжает на джипе. Пусть каратеш, но это джип. Ну, новенький, нормальный, все. Ну, видно, что человек при деньгах. Вот. Я говорю, о чем то проблема? Понимаете, мне магазин закрыт из-за того, что меня никто не покупает. Но остатки остались. Вот. Там еще есть. Вот, поэтому, ну, кто, проезжает, человек, э, говорит, помоги. Ну, как не помочь? <с> Я там лежит, как он, не понял. Ну, да, уже почти бесплатно продают, бы так э, деньги вернуть. Вот, колечки. Я говорю, в чем проблема? Ну, говорит, не заводится. То есть, э, с начала кое-как завелась, после зимы кое-как завелась, покосил, и все заглохло, и не могу завести Я в прошлом году взял цилиндропрошневую, группу у тебя э, все, значит, стало заводиться, об этом что-то не заводится, но я думаю, что компрессия упала из-за колец, хочу кольца заменить. Вот. Что я делаю? Я делаю добро, которое возвращается ко мне злом. Почему? Я говорю, как выглядит свеча? Он говорит, она мокрая, И заливает. Я у него наводящий вопрос. Осенью ты покосил. Дальше что сделал? Я, говорит, бензин слил, ее поставил вертикально, она стояла. Я говорю, хорошо, ты бензин слил, но ее заводил? Нет, не заводил. Я говорю, так дело тут не в кольцах. А дело в том, в карбюраторе. Почему? А потому что ты бензин-то слил, но в карбюраторе-то осталось топливо, ну, и в шланге осталось там, естественно. Вот. Главное, что в карбюраторе осталось топливо. А там вот здесь вот, когда вы подкачиваете, вот здесь вот мембрана стоит. Вот. А бензин это очень хороший растворитель. И считайте, полгода она, 6 месяцев она стояла у него, даже больше, наверное, без, без всякого движения. И, естественно, и бензин разъедал эту прокладку. Разъедал, разъедал, разъедал. И он кое-как завез, и потом ее... Порвала, естественно, в конце концов. И начала заливать, переливать свечу. И все. Там искра идет, конечно. Но бензина очень много. Он просто тушит свечу и все. Я говорю, так дело не в колечках. Не в колечках дело. А в карбюраторе. Нет, но его даже не так сказал. Я говорю, колечки покупаешь. Я тебе еще дам ну, совет один такой, дружеский. Да-да-да, я беру. Я говорю, ну, возьми кольца, это не помешает, это только усилит компрессию. Усилит компрессию, и хуже не будет, будет только лучше, или так же. О, хорошо, возьму. Вот и все. А дальше что? А у него деньги на карте. Он говорит, знаешь, я завтра буду ехать утром жену в больницу отвозить, там она врач. Вот и тебе, значит, денежки завтра завезу и возьму кольца и все, все его нету. Значит, что происходит? У него было две косы, вот одну он не мог завести, а вторая работа. Но я ему посоветовал перекинуть карбюраторы и попробовать, может быть, не в кольцах дело, а в карбюраторе. А раз он не заехал, он перекинул карбюраторы, у него стало работать. И зачем ему мог приезжать вот это брать? Зачем? Вот вам и делай людям добро а надо было знаете что сказать не не не кольца не не не, не, не. и про карбюратор вообще молчать чтобы он покупал цилиндропоршневую группу и цена вопроса 1000 рублей вот вы понимаете приезжает человек на джипе ему 80 рублей жалко Ну, я ж тебе посоветовал коса работает что тебе баран тупорылый нужно а? ну ты как-то отблагодарить человека надо хотя бы спасибо сказать нет Вчера, смотрю, мимо его машина проехала. Чего что не заехал? Ну, мимо же едешь. Его машина проехала. Все? Все, не надо. Я уже не нужен. Вот, ребята, вот так добро, которое вы людям делаете, возвращается злом. То есть я... Цена вопроса тут 80 рублей. Два кольца 80 рублей. У него бы компрессия лучше стала. Это однозначно. Потому что если он год ими работал, естественно, они подсели компрессия бы лучше стала ну цена вот этого рублей 700 800 у нас вот но у меня таких нет это бушный, видите бы я не знаю может и работает но я бы ему и за 200 отдал нет но если я не выкинул, значит он что-то значит была причина значит все работало там что-то другом дело я уже забыл мне столько запчастей там ну вот 80 рублей при моем безденье я не заработал. Ну, 80 рублей. Ну, две булки хлеба можно купить. И батончик какой-нибудь. Вот так вот. Понимаете? Ну, может вам пригодится вот этот пример. Еще раз повторяю, для тех, кто не расслышал или не понял. Вот вы осенью ну, откосили последний раз. Сливайте с бака бензин весь. Заводите. И пусть он работает, пока не заглохнет. И еще на последнем можно немножко мотать там еще, ды -ды -ды -ды -ды -ды, чтобы последние капли бензина выработало, чтобы у вас был карбюратор пустой. Ну или можно продуть, можно продуть, можно. Ну обычно рекомендуют завести, пусть работает, пока не заглохнет. Не оставляйте в карбюраторе бензин. Ну цена вопроса 800 рублей. Если у вас лишний там 800 рублей, ну потом. Весной не заведете, и придется покупать карбюратор. Иначе он не заведется, как у моего клиента, так называемого. 80 рублей жалко. Блять, человек на джипе ездит. погонь. Какие уже русские пошли эти, путинские. Это уже какое-то новое поколение с новым менталитетом. Да ты вы вот, просто противно. В следующий раз он приедет, я ему скажу, "Не, у меня ничего нету. Я ничего нету. Я ничего советовать не буду. А что ты хотел? Я прав? Я ничего советовать не буду. Да и никому ничего нельзя советовать. Деньги на стол. А знаете, у нас есть э, один э, паренек. Ну, он, конечно, знаете, как, как, может по-разному, конечно, оценит. Но он говорит, у меня консультация по бензокосам и бензопилам. Просто ты приходишь, он ничего не делал, Он просто смотрит, ты -ры -ры, и говорит, консультация... 800 рублей. Просто человек посмотрит, вот так вот посмотрит. 800 рублей заплати. Нормально? Не, ну он лицензированный, да, он идет причину. Все. Но 800 рублей. Нормальный ход. Нормально, нормально. Так с нашими нужно. Если были люди, а так какие-то биосущества, биороботы, жадные, ну, можно сказать, и твари. Это, это не люди, не знаю, знаете, с ними в разведку нельзя ходить. Он придаст тебя при первом же допросе и, и, и, и вообще. Будешь тонуть было тем, он на тебя еще наступит. Но вот так вот. Такие люди у нас. 29 мая. Это очень много. Ничего не посажено. Огурцы не посажены. Я хочу добиться вот я хочу добиться чтобы без переборота пласта просто или вот так вот пласкорезан или вот так вот побить и э, грядка была э, то есть земля мягкая пушистая рыхлая плодородная если вносить траву вот, видите, там трава растет. Вот такую траву. Это ничего не даст. Неделя и все, травы нету. Она просто в ничто превращается. А вот именно вот это вот кедровая шелуха. Или иголки. Вот я до этого иголки вносил. Но я считаю, что кедровая шелуха лучше. Если вы можете где-то достать ее. Ну, в крайнем случае вот можно поехать в лес и иголки набрать. Но только желательно. Вообще-то не такие, я считаю. Елки нужно. Длинные, ну, пойдут, но как бы. Думаю, похуже. Вот почему я иду. Потому что земля убийственная. Потихоньку отвоевываю ее. Вот сейчас вот плоскорез И вперед пройду. 9 мая все тут погибло у меня. Вот. Остатки на, на арбуз который уже никогда ничего не даст вот так кстати вот арбуз свежепосаженный погиб а вот это я даже не знаю что это такое я забыл как оно называется это с того года самосеянка блин я забыл как оно называется М -м -м. ну ничего не погибло вот, вот ирония судьбы да но она шеи не выросла ни хрена что тут есть корешок вот вот еще для примера вот вот такая вот земля вот дело в том что я как соседи просто пашут потом культивируют потом делают лодочку и навозить туда ну что это даст она как была бетон так и бетоном будет что это за земля огородная белая вы поедете в лес и посмотрите какая она там черная рыхлая мягкая влажная под деревьями все растет я вот вчера за цветами ездил все цветет вообще удивительная земля но это что нету такой земли в лесу это безжизненно все высосанное из нее я не знаю почему она такая как можно больше нужно выносить всего не носите ничего с огорода. Все на огород. И траву, и листву, и шелуху. Яблоки чистите. Груши, на огород все. На огород, компост. Я не знаю, что компост сделать. Сразу на огород, да и все. Оно и так тут вот компостом станет. Без всяких ваших куч. Должен быть контакт с землей. Вы понимаете? Если вы вот, допустим, лист Сорняки берете, да, скашиваете, и у вас будет просто куча лежать. Оно нас ничего не даст. Нужно, чтобы землей перемешивать. Расстилайте все это э, по земле и культивируйте, перемешивайте вот этот сорняки с землей. В земле там каких только угодно микроорганизмов нету. Поэтому, вот смотрите, когда вы садите цветы, не дай бог, рекомендуют все, или кипятком обдавать землю, любую, даже покупную, или какой-то химией пользоваться. Почему? Потому что в земле там чего только нету. А это при контакте с любой зеленой массой, что дает правильно? Там микроорганизмов много. Они начинают сразу перерабатывать все это в удобрение. Что, собственно, и нужно делать. Ну, ну что это за земля? Я, не знаю. Я даже не могу ее разломать вот а ее нужно превратить в рыхлую массу чтобы она была рыхлая земля вот и все что нужно сделать Значит, в такой земле ничего не вырастет как у меня раньше тут росло что-то вообще непонятно я свой способ никому не рекомендую особенно критикам которые профи в этом деле ну, просто так показываю свой метод земля у меня огородная естественно э, рыхлая почему потому что с иголками перемешал это вот уже заколебался рассказывать что с иголками мешает дальше беру плоскорез вот у меня вот это изолента полметра это метр это метр двадцать вот у меня метр двадцать ширина грядки вот метр значит вступаю полметра и делаю луночку Потом отступаю метр. И вот они, эти лунки, через метр э, делаю. Ну, такую глубину сантиметров 10. Потом засыпаю перегноем. И потом сажу огурцы. Огурцы у меня в таком состоянии. Э, По-моему, апрельские. Это свои семена, поэтому ну, пропадут, пропадут. Не жалко. Передержал, согласен. Вот. А вообще, есть такой опыт э, усаживания передержанных огурцов? Может и есть, я не слышу. Вот такие огурцы я сажу. Ну, конечно, страшненькие. Даже вот... семидольные и еще вот <смех> начинает третий лист появляться. Блин, <смех> вообще сегодня какой 29 мая. Вот. А почему метр я отступаю? И потому что хочу испытать следующее вот я два года на шпалерах выращивал то есть вот так было натянутая и веревочка ну как обычно это ничего нового вот это новое я ни у кого не видел такой способ когда вы высаживаете на шпалерах а я сажу поздно ну вы поздно не садите, это вас не касается но меня очень касается, я поздновато сажу не знаю что будет но что будет то и будет значит в чем вот он будет расти до да, расти Я его не буду пускать вверх он под своим весом будет ложиться и вот так я кругами буду его заматывать вот смотрите вот метр до да, между ними значит вот здесь вот и вот здесь тоже метр и вот так я буду, ну скажем, вот так метр, два, три, ну четыре метра сюда войдет. Ну и кругами буду наматывать. А потом что-то даст. А то, что когда холодно будет, я могу пленкой накрыть. Это я проверяю даже способ посадки этой на весну. Ветер дует, наверное, шипение там будет. Ну, как получится, я переписать не буду. А... Вообще задуло. Одно шипение будет. Я хочу, может быть, еще успею посадить. Сколько не 40 дней, по-моему, до плодоношения. Ну, посмотрю. Может быть, еще успею посадить. Ну, пока все. Я за то, чтобы разрабатывать все более прогрессивные и лучшие технологии. Вот если эту грядку полностью орохил плоскорезом, ну, хоть, хочется, чтобы просто хорошая земля была. это Это не есть плохо, это есть хорошо. То есть земля будет лучше, просто время немного гробится. Это я сажу огурцы. То э, на эту грядку я просто Вот так вот разработал ее просто разрыхлил и все. И считаю, что здесь ну, она более менее так э, Не твердая, но все равно не стал даже время тратить А зачем? Посадка огурцов 30-40 сантиметров друг от друга больше не требуется по технологии А зачем? У меня тут метр Зачем я буду колбасить Это просто Времени нету совершенно. Вот выкопал. Все, дальше корни все равно не порастут. мне нахер не нужна эта земля. А для чего вообще-то про пространство? Ну, буду вот так вот делать. Вот так вот пускать. То есть вот теплица наросла и росла на шпалере. Ну, в теплице 2 метра высота теплицы. Плюс еще я заворачивал так, еще 2 метра. Ну, 4 метра они вырастали за лето, успевали. Огуриться это вообще-то Лиана должна расти ну получается вот так метр вот так метр так и так вот вот 4 метра и вот так вот ну буду по спирали его заворачивать да и все а потом если будет холодно я пленочкой накрою а пленочкой почему ну, ну можно не накрывать я не знаю я если через 40 дней а, огурцы будут то их можно собрать и еще раз повторно посадить по такому же способу только не здесь садить а вот здесь вот вот будет все хорошо но ну, надо попробовать вот дело в том что люди садят весной и накрывают пленкой почему бы не посадить осенью то же самое та же самая температура все то же самое только осень и накрытие пленкой если тут на шпалерах выращивать то пленка не получится вернее получится но столько пленки уйдет а это просто накрыл пленкой ну и все вот таким способом гребнем у нас картошку садят под трактор нарезают вот такие вот волки и картошку садят а я сажу передержанные не знаю то ли огурцы то ли дыни короче вот так вот делаю и вот и уже не вертикально а горизонтально вот так вот ямку делаю ложу туда и прикапываю одной рукой не не очень вот потом пролью и вот так вот что будет не знаю ну там видно будет и буду пускать один сюда а тут туда тут очень много почвы вполне хватит может даже и, и чаще садить скажем не через 20 сантиметров а вот я наверное так и сделаю еще чаще потому что корень то пойдет туда а север пойдет и сесть наверх вполне земли хватит если это можно назвать землю вот а если тут питательного ничего нету а я думаю тут ничего питательного нету Тут хоть ты через 10 сантиметров, хоть через 20, хоть через метр сади их, все равно ничего не получится.